Ты представляешь, как ты это... Прятался я с другом в гараже. У нас был литр самогона, как нафофорились. Но самогон такой вонючий был. Целую неделю просирался. Да уж, интересно ты живешь. Да, даже очень. Сам удивляюсь над собой. Ну так что, куда мы подержим? А, да вот раз какое-то странное у нас задание. Короче, как мне сказали, какой-то неизвестный человек позвонил... В полицию ну и попросил соответственно помощи да но ну, это обычное дело только вот он не сказал где он находится что случилось как его зовут он просто позвонил попросил помощи и вырубил трубку ну по последнему звонку определили его примерные ко координаты и отправили нас туда хрен знает что там находится судя по всему просто какой-то ну какая-то пустыня знаешь, не ну, ни деревьев не ни... ничего в общем, да странно. Мне кажется, это вообще просто какая-то очередная клоунада от подростков. Ну, сто процентов, походу, поехали в лес отдыхать, напились, да и стараются внимание как-то содрать с нас. Ну, выбора у нас-то особого нет. Приходится да, подчиняться. Придется. Да, это да. Правда, почему нужно отправлять ночью, это странно. Ну, кто знает, может и правда что-то случилось, и потом смешно так не будет утром. Вот, скоро мы узнаем. Только я вообще без понятия, где нам останавливаться. Ты, если что, там смотри. Да, я смотрю. Какое-то дерево. Ну-ка, притормаживай. тут. Шо, тут что, что, что? Какая-то табличка. Табличка. А, У я, я тоже вижу Так вот, я говорю, вот Табличка какая-то, пройдем-ка посмотрим что Да, я это вижу сюда. Так, погоди, дай я фонарь включу вот. Давай, включай, это не видно Деревня Мракова Ты слышал такой? Пока показывает... туда Нет, первый раз слышу. М. Возможно, это то, что Нам нужно Давай посмотрим все равно терять нечего. Охереть. Ну давай, я за тобой тогда иду. Сколько ты... всякой. Вы точно не знаете координатов этой? Может, по картам есть что-то? Сколько а раз, раз тебе говорил, Джон, давай на ты, а? Я тебе старше всего там на каких-то пять лет. Хорошо. Слушай, я... Точно по картах на да, картах нет да, этой да, деревни. Смотри, я, я вижу деревню. Что, что, что ты сказал? Подожди. А точно на картах этой деревни нет. Может что-то ну, есть? Ну Так посмотри, у тебяш мобильник. Ты знаешь, я не люблю ими пользоваться. Ну вот какая-то деревня я вижу. Возможно, они знают, что кто нам звонил. А может это был житель как раз таки. Ну так что? Что там? Ой. Нету, а этой деревне вообще ничего не известно. Стой, на карте она не отображена? Нет, вообще нет. Странно. Ладно, давай Очень. посмотрим. Ну, здесь листва какая-то, все обросло. Надо как-то посмотреться. Ненавижу такие задания. Вечно, блядь, нам какую-то парашу дают. Так. А, а, что, а что ты хотел? За такую парашу нам платят. Ну так что, давай проверим этот дом. Погоди, фонарик. Давай. давай сначала постучу. Ну, как бы, вежливости дела. Ну тут как будто и никого нет в окне. Нет. Никого Слушай, его дома и вправду. нет. Странно. Обычно Слушай, люди в это время проверим. должны спать. Ну, проверяй. Ты согласен. Свет, надо поверить Работает То свет, свет работает И никого нет Подожди, тут какие-то Тут и коробки Как будто куда-то собирались отъезжать То есть, либо уехать Либо только переехали как Странно, просто очень Я с тобой согласен Да уж а, Смотри, какой древний могу... телевизор я таких уже Во, давно не видел. Моей бабке такой был. Пиздец. Куда мы с тобой попали? Да я сам не знаю. Так, слушай, тут документы какие-то на, а это на дом документы, покупка. Капец. Ладно, давай не будем здесь задерживаться. Здесь мы ответа не найдем. Да. А, погоди, ты, ты не сравнил. Сигнал-то отсюда исходил. Проверь. Я пока пойду Сейчас, следующий подожди. дом высматривать. Сигнал исходил отсюда, но как будто помехи какие-то здесь. Вообще сеть не ловит. Странно. Очень странно. Но, Кто судя выда... по всему, мы на месте. Кто ну, получается, да. Короче, во втором доме, кажется, тоже никого нет. Я посмотрел в окно, никого там не наблюдаю. Проходи, ты с фонариком Слушай, давай на всякий случай пушку доставай, когда я буду открывать дверь а то мало ли вдруг Ну сейчас-то понятное дело, нахер-то не надо Дай-ка проверим, здесь тоже свет рабочий или нет ну, как... А зачем им четыре лампочки? Миллионеры <святый> какие-то были, за свет раз так платить <святый> ну, Это просто бред какой-то Мне кажется, одной лампочки дохватило да бы Домик-то, смотри, просто коробка какая-то. Ну да, это тоже верно. Ох, сколько же здесь вина. Фу, блять. Блять. Что? Да тут какая-то скиш, тарелка какой-то херни. Фу, как она воняет. Я сначала не понял, что это за запах поближе подошел. Ой. Слушай, но Вина... вроде бы на вино Вина срок сходить. не действует, да? Чем дольше хранится, тем лучше. Я да, у него вкус еще лучше становится. Понял. Но... За... За ним я еще попозже вернусь, если мы найдем здесь граждан, которые живут здесь. Погоди, ты не находишь странным то, что так погоди, ты не находишь странным то, что второй дом уже пустой? Хотя, посмотри, вот, судя по всему, ни пыли, ничего не наблюдается. Но дом вот, просто э... пустой, жителей-то нет. Это странно. Ну, согласен, что-то прям очень подозрительно как-то, как, -то, как будто... То -то ты... будто... что то ты... Как будто что-то не так, то есть... Вообще не так. А ты не ощущаешь чего-то странного? Ну, то есть, просто что-то странное, но необъяснимое. У тебя, у тебя тоже такое чувство, как будто что-то следит за нами, то есть... Да, да, да, именно. Не знаю. Каждый раз как будто ловишь на себе взгляд. Что за бред? Согласен, что-то вообще как-то аж голова начинает подбаливать из-за этого. Какое-то давление. Странно. Именно когда мы сюда зашли. Ну... Но... Да... А что будет с третьим доме, вообще же неизвестно. Вот сейчас и узнаю. Три? Так что лучше пушку... Э, да. Можешь выключить свет? И вправду странно. Так, сейчас пушку достал. Идем. В какой дом теперь пойдем? Подожди. А, а за смотри. Вообще заколочен. Да вообще ничего не, не видно. Да ничего не видно, темно. Ну, Опа. Конечно, еще В одном доме, смотри, свет ну. горит. Возможно, там есть жители. Ну давай уже попойдем Может по порядку. Быть. Ну давай тогда. Посмотри в окно там. Джо... Есть что-то. Джо, ты должен это видеть. Так, что это? Йо. Что это за хуйня? Это... Что, что, что, что это? Там, блядь, к стене прибит, нахуй. Это вообще как-то странно. Труп, который... Ты знаешь, сколько mm. должен разлагаться человек, чтобы до такого состояния дойти-то? Вот как раз я и не знаю биологию. Я с биологией на Да то же самое, но я точно знаю, что несколько лет. Как минимум. Погоди. Чё за... Чё за хуйня? Ну-ка. А... Кто это за бред? Что за хуйня? Что вообще происходит? Какая-то деревня, которая на карте не отображается. Дома пустые. Вообще труп какой-то к стене прибитый. что какой бред. Что здесь происходит? Я, я вообще не понимаю. Слушай. Дверь. А... Дверь. Ладно, ладно, успокойся, успокойся. Давай, короче, я попробую пройти дальше. А ты просто стой здесь и смотри, что будет. Да, сердце да. Да, в случае Хотя чего для... там, обороняйся. И, э, ну ты понял. Ну, да. Слушай, тут просто какие-то бесконечные двери. Какой-то бред. Правда, нужностей дверей. Не понял. Еще за херни. Джо? Джо? Джо, ёпта. А, Майсон, ты как тут? Что здесь произошло? Как, как ты там, здесь? Что? Да я сам не понял, я просто пошел, вышел с жопы дома, смотрю назад, а уже стена стоит. Я... А чё дверь-то закрыта? Я... я не знаю, она не открывалась, я открывал ну, не знаю кричал тебе ты... Ты вообще бред какой-то вообще ничего не понимаю ты видишь это стенка ну, так только что ну, здесь вы... были двери Включи фонарь это проверить, что-то давай. давай я с... давай. первый зайду как спушит давай Пусто. А тут чисто... Пусто. Что? Чё за блядь? Ебать! Ты нормаль? Нет, мне... Надо... Черт! Ну здесь... <Слышка> Ты как вообще нормально? Этот... Этот запах. А я. Я только пару раз сталкивался с таким. Ну, не с таким, От... но с трупами именно. От моей тещи, то воняет не так ужасно. Да. <Слышка> <свист> Погоди, отмыть ее. <Слышка> да. Блядь, ну и ты вспомнил, конечно. Какой мне никогда не нравился. Да, согласен. А это что такое? Выглядит как магазин. Это... Блять, ты знаешь, как в древние времена таблички. Ха-ха, век. Викингов? Ну типа. Ну, средневековье. Да, там, кажется, магаз, погоди. Тьфу, бля! Але... Опа! Тут тоже О, все фу. протухшее! Как воняет! Погоди меня там! Да, хорошо. Синий какой-то... Так... Ну его Фу, как же воняет! Так что идем дальше. Е. Yeah. Ну ты ведь тоже это чувствуешь, да? Полностью моему еще хуже да, очень. Прям резко. Вроде как отпустилось сначала, после того, как я прошел через двери. Сейчас снова с новой силой ударило. Такое ощущение, что как будто сама местность как-то Сама местность как будто является, как, как, не знаю, аномалией, что ли. Но это, конечно, я понимаю, что это бред. Не звучит как бред, ну. Но... очень странно. Может... может, это не аномалия, может, мы просто устали. Потому что и так целый день на вызовах были, и сегодня вот. Погоди. По... Блять, показал что кто-то стоял. Блять, не, посиди... не по себе Просто не по себе. Не по себе. От страха такого. Да, даже дело не в страхе, а скорее в непонимании. Ну да, становится жутко от того, что ты ловишь взгляды на себе, буквально со всех сторон. Кого-то, не знаю, сами дома нет. эти зловещи на тебя смотрят. Ты вообще не заметил, что они одинаковые? Посмотри, просто одинаковые дома. Единственный вот этот дом отличается с табличкой. Все остальные идентичные. Да, я это заметил. Но кто знает, может так деревня выстроена, которая не отображена на картах. И звонок странный, который просто странный. Вообще ничего не понятно, какой-то бред. Ой, ладно, надо собраться. Здесь свет горит, может, здесь кто-то живет. Так, ну и тут тоже пусто. Погоди, это что, гроб? Я, я не вижу ничего. Так, подожди. Так, я тоже... Давай. О, что? Что? Кто? Да, да, да я зайду, первый. Давай, давай. А... Кровь. К кровь. Таблетки какие-то. А, блядь! О, сука, та геймфакт! Что, так что, инфаркт, что Блядь. Ой, я не знаю, нужно ли тебе это смотреть. Ой, ёпт твою. Я, я, блядь, не думал, что там что-то лежит. <связь> что за бред? Я еще Что за хуйня здесь какая... происходит? Какая странность. Стул... Смотрит прям сюда и... Какой-то непонятный Вообще бред Что, -что здесь творится Я? Я без понятия У меня уже на нервную смеху Еще сама местность как-то еще... давит И все Главное события все происходят болеть. Да, да, да Блять, у меня Мне так херово не бывает, когда башка просто болит Пиво, что ли? Тут пивко стоит и снова... И, и, щас... и снова После покише. Бар. Погоди, это чё, блин? Чё за глисты? Похоже на макароны какие-то. А, фу. Записка какая-то, смотри. Может, что тут писатель лежит? Да. Можешь прочесть, что там написано? Может, что то важное? Смерть. Смерть, смерть. Чего? Боже. Там что так написано? Смерть. Ты можешь сам прочитать, если мне не веришь. Что за хуйня здесь происходит? Блять, куда мы с тобой попали? Местность. Блять, сука, убей меня, пожалуйста. Бред, какой я! А? Слушай, а может это все прикол, и какая-нибудь бабка сидит вон в том доме и... Э, и да, на и, есть, и, ну, и, и просто не... шутит над нами, да? Насмехается. Да, с самогоном выйдет, ну мы выпьем, поедем домой спокойно. Ха. Я не знаю. Я был бы не против, но знаешь, я ощущаю взгляды на себе недобрые. И как будто нечеловеческие взгляды, понимаешь? Даже не зверья какого-то. Вот что-то непонятное, как будто вот сами здания берут и просто вот пялятся. Да Это бред Но я чувствую именно так Какая-то темная аура здесь Да, странно это все Ну давай проверим оставшиеся два дома Джо, ты куда побежал? Джо! Джо, блядь! Джо, сука, ты куда погнал? Че за бред? Джо, стой! Куда ты, блядь, побежал, нахуй? Джо, ты где? А, Джо? Джо, ёпта, ты зачем убежал в лес? Джо, нахер! Ты чё встал? Блейса. Джо, ты чё, ебанулся, что ли? Блейса. Джо? Чё с тобой, мужик, блядь? Сука, не... Блядь, ружье нахуй, оставил. Джо? Джо, блядь... Мужик, не подходи ко мне нахуй, блять, и не, не подходи, мужик, мужик, блять, блять. Блядь. Что, Мейсон? А -а -а, ты, ты куда убежал от меня? Какой убежал я за тобой, пошел мудак, блять, зачем ты меня ударил вообще? Я, я, я не трогал тебя, я вообще там был, ты меня в дом завел. закрыл меня, пришлось просто как-то выбираться из этого дома. Чё, блядь? Я ж, мы ж стояли на улице, я, я ты просто куда-то побежал в лес, я пошел за тобой, и ты, блядь, просто побежал на меня и въебал хорошенечко. Что здесь твоё? Как? Я... Что, что, что творится здесь? Я вообще не понимаю. Почему так, так радостно об этом говоришь? А, а, а как? Меня... Так ис исходит из меня. Чу, Чувак, это не смешно. Это уже реально не смешно. Даже если бы это была галлюцинация, то я до сих пор чувствую боль нахуй. Прям как будто меня кирпичом переебали. А, да, у меня тоже рука болит. Так ты значит мне все-таки въебал? Да не я это был. На кто? Пришел дверь ломать, понимаешь? Ты ты закрыл меня, понимаешь? Ты и убежал при этом, хотя изначально ты забил меня в этот дом. Я ощущаю свет. Черт. Я вообще честно вообще пока ничего не понимаю. Надо с этим разобраться. Давай ближе к делу и обойдем быстро эти уже дома и свалим черт отсюда. Ну, хули ты там встал, иди сюда. Да, иду, я за -за задумался просто. Давай, свети фонарик. Да сам задумался. Там, кажется, тоже никого нет. ну как. -ка. Давай, открывай дверь. Так, вроде как все чисто. О, ничего себе, череп животного какого-то типа быка. Мне очень не нравится, нравится то, куда мы попали. Я не знаю, я чувствую, что я хочу тебя переебать за то, что ты меня уебал. Да это не я был. Ты понимаешь, ты меня закрыл сам там и убежал. Да понимаешь. Какой-то бред творится, непонятный вообще. Да понимаешь. Блять. Да. Будь здоров. Так, спасибо. Блять, эта местность ты... плохо влияет. Да, ты прав. Нужно быстро осмотреть все. Мы вообще забыли о нашей первоначальной цели. Мы вообще ищем чувака, который под... подал сигнал. Погоди, стой. Остался последний дом. И ты чувствуешь, что вот чем дальше мы идем, тем херой это. Местность как-то влияет Как же болит голова Даже вообще. Слушай А ты можешь сейчас сверить э, сигнал? Ну то есть прям точное местоположение Не исходил ли он из этого дома? Потому что он остался единственным Ведь вообще не ловит Где бы ее поймать бы хотя бы чуть-чуть? Вообще никакую сеть двое. Связи вообще нет. Странно. Ладно. Но, думаю, там тоже никого нет. Я думаю, это вообще деревня-призрак. И очень странная деревня. Ее нет на картах. Здесь какая-то херня происходит. Трупы, блядь, паранормальщина. вообще попали куда-то в какую-то херню полную. Я ощущаю эти взгляды, я чувствую их Что они смотрят А ты знаешь, я, я херню обычно. Ты знаешь, понимаю. я херню не говорю Да, я знаю Все очень здорово Давай тогда Последний дом осмотрим и Свалим отсюда нахрен, просто свалим Давай Вперед Чай или кофе. Опять эти все черепы. Кровь. Боже. Погоди, я что-то у него вижу. Ну-ка, смотри. Что там? Мобильник. И, судя по всему, пару часов назад... С этого телефона был звонок в полицию. Ну, как... Как тогда он быстро так смог... Умереть и раз... раз... А ты не какаться? чувствуешь? Ты не чувствуешь, что именно в этом доме какой-то пиздец прям ощущается? Что-то вот прям нечистое. Очень плохо себя чувствую. Он И рва тянет очень сильно. Уходим, всё, У -у уходим привет, быстрее. Я, я слышу его, блядь. Или... Давай. Надо как давай. можно скорее валить. Я, я, скажем, что, блядь. Но никто нам не поверит, если мы это расскажем. Да мы ну, все, нахрен. Вольняться надо отсюда. Спокойно жить, нормальную работу строится. О, боже, привет, привет. Вот. Ты где Джо? Че, ты, я испугался, что ты потерялся. Давай, Я не, не, не Давай. О, боже, какой бред. О боже, боже, боже. Я вообще вообще ничего не понимаю. Вот. Объясни мне, Мейсон, что, что, что здесь происходит. Кто нам поверит теперь после этого? Я вообще без понятия. Слушай. А, бля. Вот машина. Я уж подумал, что все угнали, слушай. Погоди. Ну, хорошо, что Чувствуешь, как как отпускает сразу. Не то, что там было. Да, и боль. Больше боль. как будто никто не смотрит. Главная боль прошла. Деревня... В... Не так, тошнее, даже. Деревня мракова. Бред. Не зря. Не зря название такое. Ассоциация с деревней. Так. Мы уехали ну, отсюда, ну его все нахрен. К черту, к черту, фу. Честно говоря, это какой? впервые такое случилось со мной в жизни. А ну его К черту, надо в отставку уходить, это вообще какой-то бред. Ну так-то не Первый торопи события. Я, конечно, понимаю, я тоже обосрался еще как. Но это не повод увольняться. Просто не повезло заданиям. Единственное, на месте того самого дома, где мы нашли труп с телефоном, нашли человека. Вы мёртвый. Врачи говорят, что скорее всего это были галлюцинации. Я так не думаю, чтобы обоих людей были одинаково выглядны. Не знаю, что именно произошло, но думаю, что мы с Джо попали в какую-то аномалию. Сейчас придется пройти обследование, что мы здоровы. Джо успокоился и больше не думает об увольнении. Он даже снова начал шутить, а это значит, что он здоров. Ну что ж, постарайтесь не вляпаться в подобную историю и до связи.